Всем привет! С этого дня я решила выпускать маленькие уроки для новичков и складывать их в шкатулку полезностей от факультета рукоделия. Мы будем рассматривать различные техники вязания от простых до сложных, как спицами, крючком, так и бисером. А вы, в свою очередь, в комментариях можете написать свои вопросы и я постараюсь снять на них ответы. И первый урок стоит начать с самого основного, с классического набора петель, которые вы будете использовать в большинстве случаев. Для того, чтобы учиться, советую взять пряжу средней толщины и спицы 3 или 4 мм. Обычно производители пряжи на этикетке указывают подходящие номера спиц. Вот здесь мы видим четвертый или пятый номер. У меня спицы 4,0. Отматываем нить от клубка и оставляем пока небольшой хвостик. В дальнейшем длина этого хвостика будет зависеть от количества петель, которые надо будет набрать. Смотрите, располагаем нить на пальцах левой руки, так чтобы хвостик у нас был на большом пальце, а нить, которая идет от матка на указательном. Тремя пальцами фиксируем обе нити в ладони. В правую руку берем спицы и складываем их ровно вместе. И петли мы будем набирать на две спицы одновременно. Можно делать набор и на одну спицу, но пока вы учитесь, набирайте на две спицы, чтобы было удобнее вязать первый ряд. Итак, начинаем набор. Спицы мы заводим под нить, которая проходит сверху. Придерживаем ее и оттягиваем на себя. Вот здесь у большого пальца получилась петля, под которую нужно завести обе спицы. Дальше мы тянемся к нити на указательном пальце, захватываем ее и протягиваем в петлю у большого пальца. Теперь петлю с большого пальца мы скидываем и затягиваем петлю. Когда затягиваем петлю, нить автоматически снова надевается на большой палец. При таком способе набора в начале на спицах образуются две петли. Дальше будем набирать по одной петле. Снова спицами ныряем под петлю на большом пальце. Захватываем нить у указательного пальца, протягиваем ее через петлю, снимаем и затягиваем вот у нас появилась третья петля снова заводим спицы под петлю захватываем нить вытягиваем снимаем с пальца и затягиваем четвертая петля таким образом продолжаем набирать необходимое количество петель Теперь вам осталось немного потренироваться и у вас получится набирать петли также быстро. Для того, чтобы начать вязать первый ряд, мы вытаскиваем вторую спицу и петли у нас остаются на одной спице. Берем ниточку, которая у нас идет от клубка, надеваем на указательный палец и начинаем вязать если мы уже рассматривать будем в другом видео.